Итак, друзья, сегодня у нас в соц.старт состоятся соревнования по жиму Лежа. Объявляю, значит, соревнования по жиму штанги открытыми. Руководитель, наш председатель судебной комиссии, организатор соревнований Юля, поприветствуем. Секретарь судебной комиссии Надежда, поприветствуем. Поприветствую всех участников соревнований. Всем вам удачи. Значит, по правилу соревнований я всем объяснил. Народ жил пару лифтов. Открывает соревнование наш самый молодой спортсмен Семен. Поприветствую. Семен, давай, ложись. Берегов готовится. Защита двадцать 20 повторений. Вес на штанге 130 тридцать Защита на зачет. 16 защит. Шестнадцатый участок. Секира два Восемнадцать. Все, восемнадцать. Отлично. Следующий участник. Наш сандвич сто тридцать пять килограмм. Вес наш сандвич сто двадцать килограмм. Прекрасно. Зачет. 41. Зачет. 130 килограмм Защита на 165 Есть 130 килограмм Защита Защита на 140 килограмм Стены, и так, русский жим: 75 килограмм, 8 Третье место. Тихо на вынеде. Tryna really no третье место. Приглашается в Данил, как килограмм. Same, but you can't not tame. Дмитрий победителя Пауэлли 170 килограмм. This, I'll be all I'ma leave my mark, I'ma believe my art Said so I gon' be famous Made it all look painless No streak, stainless. Printed all my life, stayed up all my nights nice, Said I gon' be famous You're famous, no games